Село Усенинова. 11 февраля 2019 года. Мусорная реформа началась. Собачки уже поработали хорошо. И сколько этот мусор валяться будет, и когда придет машина, неизвестно. Сказали выносить А забрать не забрали.